Добро пожаловать! Члены психдиспансера Немиркин. Любовь – одно из самых желанных сокровищ с момента зарождения чувств. Мы имеем в виду романтическую, вечную, партнерскую любовь. Но часто мы можем принять за любовь различные виды связей или товарищества, что может привести нас к целому миру сердечных страданий, а иногда и к смущению. Итак, чтобы помочь вам разобраться, чем любовь не является, загляните в наше хранилище знаний. Открываем, поехали! Не разговаривайте несколько недель? Нет проблем. Мы не поощряем навязчивые, удушающие, скорострельные «Где ты?», «Кто ты?», «С кем ты?», «Что ты?», «Что ты делаешь?» Сообщения каждые несколько секунд. В то же время, если вы влюблены в человека, вы, по крайней мере, захотите получать от него регулярные сообщения. Если вы вздохнули с облегчением, когда он не отвечает на ваше сообщение, или он загадочно молчит несколько дней подряд, а вы либо отмахиваетесь от него, либо не замечаете, то, скорее всего, вы не влюблены. Влюбленность ⁇ это довольно сильные эмоции, поэтому чувство беззаботности или избегания не подходит. Второе ⁇ вы постоянно жалуетесь на них другим. Ура, мы не идеальны. Мы все ложаемся, путаемся и ошибаемся. Время от времени это нормально и ожидаемо, и даже может быть полезно как способ узнать что-то новое о своем партнере. Если же откровенное раздражение по отношению к ним является нормой, это совсем другое дело. Подумайте, когда вы говорите о них со своими друзьями и родственниками. Обычно это довольно ровные разговоры, сдобренные обыденными позитивными вещами, такими как «в магазине было так много народу». Хорошо, что они очень хороши в параллельном лае. Это было последнее место. Или же основная часть разговора всегда сводится к тому, что я не могу поверить, что они это сделали. О чем они думали? Как они могут быть такими невнимательными? Я могу просто закричать прямо сейчас. Если случайные высказывания становятся постоянными, частыми и последовательными жалобами, любовь может просто покинуть здание». Номер три. Вам больше не нравится находиться рядом с ними. Будьте честны с собой. Чувствуете ли вы облегчение, когда они отменяют свидание? Чувствуете ли вы себя рядом с ними, как на работе? Даже если вы человек, который обычно любит побыть в одиночестве, вам все равно обычно нравится быть рядом с партнером или, по крайней мере, чувствовать себя в этом комфортно. Вы бы хотели разделить с ним значимые моменты. Мы понимаем, что вы не клоны друг друга, и, возможно, вы захотите посмотреть последний фильм Marvel со своими друзьями-фанатами Marvel, а не с партнером, который предпочитает драмы о периоде. Это все хорошо. А что не очень хорошо? Когда вы предпочитаете быть в одиночестве без партнера или с другими людьми на всех прогулках? Вы можете продолжать говорить, что у них разные интересы, что бывает, но если ваши интересы расходятся настолько, что нет ничего общего, любовь может оказаться не той эмоцией, которую вы испытываете. Номер четыре. Когда вы говорите им, что любите их, вы чувствуете фальш. Слова «я люблю тебя» застревают у вас в горле, потому что вы действительно чувствуете это и хотите сказать им об этом, но боитесь, что они ответят. Конечно, вы можете быть влюблены, но чувствовать себя неуверенно. Или «я люблю тебя» произносятся с чувством принуждения. Ощущается ли это как обязательная плата в обмен на то, что ваши партнеры скажут это, или как давление извне? Если слова выходят грубо, потому что вы их не чувствуете, то, скорее всего, вы не влюблены. И номер пять. Честность кажется условной. Конечно, вы будете честны с ними в мелочах, но только там, где есть общая симпатия. Они любят мороженое с шоколадной крошкой, и вы тоже, так что вы с удовольствием поговорите об этом. Но вам нравятся душещипательные рамкомы, в то время как они их ненавидят и любят боевики, поэтому вы смотрите только боевики. Может быть, вы фанат звездного пути и считаете, что звездные войны переоценены, но вы не скажете им об этом. Скрывая даже мелочи, вы чувствуете, что не можете быть самим собой рядом с ними, что определенно не является признаком влюбленности в человека. Если вы чувствуете, что не можете быть собой рядом со своим партнером, как это может быть настоящей любовью? Любовь во всех ее формах – одна из главных движущих сил, позволяющих нам быть и чувствовать себя наилучшим образом. Любовь создала целителей и сделала возможными крупные открытия. Она могущественна. Забудьте о золотой лихорадке, а как насчет любовной лихорадки? К сожалению, мы часто так сильно этого хотим, что готовы иметь дело с пиритом, известным также как золото дураков, и обманывать себя, думая, что это настоящее. Будьте лучше для себя и для человека, с которым вы вместе. Мы заслуживаем любви в ее самой настоящей, чистой форме. Не соглашайтесь на подделку. Есть ли у вас вопросы по какому-либо из пунктов? Каков ваш опыт? Обсуждайте, комментируйте и делитесь. Даже если вы не влюблены в нас, вы можете поставить нам лайк, нажав на эту кнопку. Большое суперспасибо и до скорой встречи!